Всем приветик, дорогие мои. Я сейчас иду на ужин в ресторан Алякарт. Вчера во вторник я записалась. Записаться можно за все время отдыха один раз. И в среду можно посетить вот этот вот ресторан. Посещение бесплатное. Сейчас то, что дадут на ужин, я вам все покажу. Посмотрите, вот так вот красиво накрыт стол. Здесь представлены некоторые закуски. Сейчас я каждую из закусок попробую и смогу оценить, насколько каждый из закусок вкусная. И потом смогу вам сказать, стоит ли вам записываться или нет в этот ресторан. Это на вкус вот салатика одновременно. Я бы Интересный вкус такой. Мне нравится. Ну, орешки. С я оставлю, но потом. А так, вообще, теперь следующую. Следующую mm. Mm. Вот Это вот остройненькая вот. закусочка. Так, интересно, а это что? Ого. Тоже. Я так понимаю, сметана, зелень. Ну и тоже что такое острое куда добавлено, возможно перчик. Ну это тоже как бы, -то, наверное, типа соуса сделано. Так. Сейчас вот так вот это обняем в воду, чтобы видно было. А это вот идет как овощную рагу. Ну, честно говоря, не соленая. Вот, ну, вот, вот мне yeah, очень понравился понравился вот этот вот салатик. И очень понравилась вот эта вот закупка. Так, мне вот сейчас принесли вот такой вот супчик. И вот тут есть такая лепешечка. Сейчас попробую <плес> тут. Немножечко не знаю, пока не могу определить, что надо. Чем-то, если честно, похож на огороху с сухариками. В общем, я сейчас буду кушать, и когда принесу следующее блюдо, я также вам покажу. Мне вот теперь принесли такое вот интересное блюдо. Вот, честно говоря, вот не знаю, что это такое. Сейчас, когда попробую, скажу, что это. В общем, попробовала я. Это или конвертик, или треугольничек, я не знаю, как правильно назвать грамотно. Вот там зелень. И если не ошибаюсь, сыр, сыр, что ли, а, тут фарш. Фарш вот в такой вот, не знаю, как это тоже назвать, такой, типа тесто, что ли. Ну, в общем, я сразу заранее извиняюсь, если я, может быть, как-то неграмотно называю эти блюда. Но.. По крайней мере, я просто хотя бы вам их покажу. Может быть, кто-то из вас знает, как они там правильно называются. Я не кулинарный спец, поэтому как правильно их назвать, не знаю. Ну, ничего на вкус так не скажу, что прям вот прям очень вкусно, но есть можно. Я попробовала вот этот вот сыр. Не стала оставлять это, какое-то на потом. Ну, скажу честно, сыр для меня, по крайней мере, оказался очень таким соленым. В принципе если кто-то любит соленый сыр то я думаю он вам понравится я не люблю такие сыры поэтому он мне не понравился я в данное время вот, нахожусь в этом ресторане уже примерно 50 минут. И вот все блюда, которые я вот на данный момент вам показала, это принесли за 50 минут. То есть сколько еще будет я не знаю. Соответственно, сколько месяц еще находиться, это тоже не знаю. Ну, в конце ужина я скажу, сколько по времени занял мой ужин и, соответственно, покажу вам все остальные блюда, которые сегодня принес. Прошло еще 10 минут, и мне принесли вот такой вот салатик. Сейчас буду пробовать. Ну, в общем-то, это обычный салат, который, в принципе, есть в общем ресторане. Просто нарезанные овощи и вот стружка сыра посыпанная. То есть помидорчики, перчик, огурчики, лучок зеленый. И петрушка то есть обычный можно сказать летний салат вот прошло буквально еще пять минут после того как мне принесли салат сейчас вот мне принесли горячее вот так вот выглядит блюдо и несколько тут видов мяса я выбрала ассорти то есть вчера когда я записывалась на ужин мне показали меню как бы, и предложили выбрать по списку какое-то одно блюдо горячее. Там было представлено, если не ошибаюсь, четыре позиции. То есть куриный шашлык, потом еще там... Ну, в общем, турецкие названия блюд. Я решила, как говорится, выбрать из и попробовать по чуть-чуть всего. Так что сейчас буду дегустировать. А, ну вот я попробовала принесенное мне блюдо. А что хочу сказать. То есть вот это вот, вот эти маленькие кусочки, это баранина. Вот это вот такой стейк, тоже баранина. И только они по-разному приготовленные. Здесь вот немножечко даже, вот видите, то есть вот такие жилки и даже как-то немножечко с жирком попалось. Вот, вот по поводу котлетки, немножко сомневаюсь вроде и на баранину похоже и в то же время говядина может быть даже ну я так как баранину как бы не люблю и не ем ее в принципе но я как-то раз ее пробовала и я знаю что у нее как бы и специфический вкус и даже запах вот, я даже больше наверное склоняюсь что это все-таки тоже баранина вот ну а это курица так что Хочу сказать одно, что э, несмотря на то, что я не люблю баранину, приготовлено, конечно, хорошо, мясо мягенькое. Вот, но, правда, единственное, что хочу сказать, что я заметила вообще э, по питанию да, в данном отеле, то, что блюда не соленые, э, и это, конечно, немножечко портит их. Естественно, когда это все уже готовится хотя бы ну, немножечко подсоленное, да, это уже совершенно другой вкус, нежели э, когда вы будете, например, уже приготовленную дыру солить или перчить. Ну, так как, в принципе, говорю, мясо мягкое, я сейчас, конечно, чуть-чуть еще, насколько возможно, баранину попробую, поем. Вот. Ну а так в основном буду сейчас вот этот вот стейк. Ну вот и в завершении моего сегодняшнего ужина мне принесли фруктовую тарелку. А, потому что когда было представлено ну, по меню несколько вариантов, можно было выбрать либо мороженое, либо фруктовую тарелку, либо какой-то там сладкий десерт, либо ну, типа пирожного. Я решила выбрать фруктовую тарелку. Сейчас я покушаю, накоплю вино и дальше поделюсь своим мнением что я думаю, как ход сегодняшнего ужина в ресторане Алякарт. Так, ну я сейчас вот посадил за столик к туристам, которые также из России, из Москвы. Мы познакомились буквально на днях, и вот уже несколько дней общаемся. Ну, сейчас они тоже оставят свой отзыв о обужине, которое сегодня был в «А Карте. Он нас не вошел Добрый день на самом деле ну, Потому закусок... что а, да. добрый вечер После закусок уже на самом деле Учитывая то, что я не ем углеводы, овощи и тому подобное Я ждала мяса ну, Мяса было не очень много Я заказала баранину. Буквально 7 кусочков да, гарнир я не ем, ну рис там был. Что там еще было? В тарелке уже не Овощи. помню. Овощи какие-то запеченные. Да, но на самом деле было все очень вкусно. Негненок был очень вкусный. Да, что у нас еще было? Курочка гриль. Курочка, Курочка гриль да. была вкусная. Шашлык. Су -су. А Аджичка. Да. А мне показалось, Сумфон. ли этот суп был похож на этот был гороховый. Да. Сказала, это чечевица. А чечевица. Да? да? Ну я да. чечевицу не пробовала, просто да, я да, я чечевица. сказала как бы, что чечевица, это гороховый говорю суп супчик А значит чечевица да, вот. Да. Вот да. хорошо, что подсказали. <laughs> <Да>. <laughs> не, ну вообще это разнообразие. В столовую сходите и прийти сюда, тебе все приносит, все красивенько, всё чистые бокалы. Кстати, прошу да. обратить внимание, да. конечно. Ну, вообще, мне, конечно, очень понравилось вот здесь вот обслуживание. Да, то абсолютно. есть ресторан прям настоящий Да, на пятерочку, да, очень хорошая да. Ну, не знаю, может быть, просто мне показалось то, что вообще в моем отеле еда немножко не насолема. Ну, это, на самом деле, быть. правильно. Ну, вообще, быть. конечно, так, да, потому что у всех а, здоровья разное, кто-то надо кому-то <сорф> все подсолить. <сорф> ну, наверное, может быть, это чисто на мой вкус, <сорф> да. потому да. что да. я привыкла <сорф> всю <сорф> вещь. <вечно. сорф> <сорф> Соленая парчела. Оля тоже досаливать всегда, на самом деле. Я ничего не досаливаю, но... Я только живу на соли. это жизнь. Ну, практически, я тоже. Почки любит соли. Ну, в общем, скажите, порекомендовали бы вы сходить сюда? Да. Порекомендовали обязательно, по да. Для разнообразия Это вообще шикарно. Да, спасибо Ксении, на самом деле мы узнали только да, кстати, от нее. Мы будет... не надеялись, что работает в марте а-ля карт система. Да. да. Мы от вас узнали, что работает. Сегодня пошли, и нам сегодня устроили ужин. Так что мы завтра. Нам отказали, а потом для нас нашли место. Кстати, я, да, я очень удивилась, что вас сегодня записали. Потому что вчера, даже когда я сама записывалась, он говорит, я сейчас говорит, позвоню менеджеру, говорит, узнаю, есть ли место. Он позвонил, узнал, говорит, ой, ну вот сейчас ты если запишетесь, время... Ну, я ну, думаю, это, это просто будет. ход такой. Ну, наверное, чтобы создать, чтобы важности передать, что это прям вот ценится, так и котируется. Да, очень хорошие администраторы на рецепшн. Ребята, они учились в Питере. Очень Дай. хорошие отношения. Дай. Мы очень любим русских, да. М -м -м. И на самом деле очень всегда нам шли навстречу, чтобы мы не попросили. Это мне тоже, да. Ребята Это идеальные тоже. просто, добранные и русал. Да. Вообще, <с <с цикл> цикл> Не, вообще все шикарно. Ну, спасибо Ой. за отзыв. Вот я надеюсь, будущие туристы, Красивь. которые которые сюда приедут отдыхать, посмотрят мой видеообзор, посмотрят обзор. Наших уважаемых туристов, которые здесь побывали, ну и уже сами для себя решите, придете вы в этот ресторан покушать ради разнообразия или нет. Я пришла сейчас в свой номер после ужина в ресторане Алякарт. Ну, хочу сказать одно. Я однозначно рекомендую посетить вам ресторан Алякарт. Неважно, на сколько дней вы приедете отдыхать, на неделю или на 10 дней. Ради разнообразия, я думаю, сходить обязательно нужно. Мне очень понравилось обслуживание в этом ресторане, подача блюд, сервировка, то есть все на высшем уровне. Находясь в этом ресторане, вы почувствуете себя вип-персоной. Поэтому мое мнение однозначно рекомендую. И если вам понравилось мое видео я оказалось для вас полезным, ставьте обязательно лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока-пока!